Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. По данному факту возбуждено уголовное дело. Известный криминальный авторитет Шалва Азманов, внучатый племянник, знаменитого криминального авторитета Захария Калашова, Шакра Молодой, подозревается в поделке медицинских документов. Осужденный на 11 лет колонии за серию преступлений, Авторитет по кличке Куся может получить новый срок. Как стало известно МК, Азманов представил фальшивые документы, как доказательство своего алиби. Помимо занятия высшего положения, в воровской иерархии ему инкриминировали причинение тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, в августе 2014 года, во время конфликта на автомойке на Полярной улице Куся, выстрелил в сотрудника предприятия. Сам Азманов настаивал, что с 4 по 18 августа находился на лечении в урологическом отделении Красногорской горбольницы. Впрочем, это не помогло ему избежать приговора. Теперь же выяснилось, что и алиби Азманова фальшивые. Проверка показала, что пациент с такой фамилией в больнице не лечился, и все представленные им справки липовые. Возбуждено уголовное дело по факту поделки документов.